Черное или розовое? Мне нравится розовое. Надень его. Кто бы сомневался. 911. что у вас случилось? Я сбил девушку на дороге. Да черт его знает где! Сэр, сэр, вы пропадаете. Я говорю, я не знаю, что это за место. Создатели трилогии «Зло». Есть мысли, где мы? GPS в телефоне глючит по-страшному. Приглашают вас. Ребят, может вас подвезти? Самое логовой нечисти. Как ты сюда попал? Наверное, где-то здесь будет поворот. Вот вам совет: возвращайтесь на шоссе, откуда приехали, и жмите на газ, что есть дури. Да не спошли нам перерождение! Кто-нибудь помогите! Да не спошли не нам перерождение! Да, не не а? да что тебе надо! Ничего не вижу. Зря ты сюда поехал. Нет выхода. Ты еще не понял? Нет спасения. Они пришли нас собрать. Нет шансов. Она скоро умрет. Кто это? Слишком поздно. Не останавливайся. Теперь мы все будем вместе. Бурная ночка? Да. Монстры Юга. Спокойной ночи. В кино с 25 мая.